Дмитрий, подскажите, я развелся со своей женой и теперь вообще не имею никакого доступа к своим детям. Она запрещает мне всячески с ними общаться, не делится никакой информацией. Расскажите, насколько это законно? Какие вообще я права имею, будучи кровным отцом после развода? Соответственно, об этом мы в этом видео и поговорим. Первое, что хочется, о чем хочется сказать что до того момента, пока в судебном порядке не определен порядок общения, пока не определено место жительства с ребенком, родители имеют равные права как на проживание, так и на общение со своими детьми. Именно поэтому бывает очень часто, когда кто-то из родителей, вопреки воле другого родителя, ну, чаще всего это бывает, конечно, отцы, например, забирают ребенка и уезжают там в неизвестном направлении, и когда мать начинает оббивать пороги полиции, органов опеки, с законодательной точки зрения они ей помочь не могут. И они так и говорят, ребята, пока суд не решил, с кем из родителей должен ребенок проживать, у отца есть такие же права. То, что он совершил, не является похищением, поэтому решайте эти вопросы в суде. Соответственно, до того момента, запомните эту мысль, Пока вы в суде не определили место жительства ребенка, пока вы в суде не определили порядок общения с детьми, права у вас равны. То есть вы можете общаться без ограничения по времени. Вы можете делать так, чтобы ребенок с вами проживал. То есть эту мысль мы уяснили. Если же все-таки дело дошло до суда, суд определил график общения с ребенком, суд определил с кем ребенок проживает, какие же права у отцов остаются. Обязанности-то мы все понимаем. То есть они обязаны содержать своего ребенка, обязаны заботиться, участвовать в его воспитании. Но какие же у него есть права? А права у него есть следующие. Первое. Он имеет право знать о состоянии здоровья своего ребенка. То есть мать обязана ему эту информацию говорить. То есть где ребенок лечится, в каких медицинских учреждениях. Чем он сейчас болеет, чем не болеет и так, далее, и так далее Он имеет право знать и участвовать в выборе образовательного учреждения То есть он может знать, где ребенок учится То есть он имеет право получить эту информацию Он также может принимать участие в выборе как медицинской организации Для лечения ребенка, так и непосредственно образовательной То есть это необходимо понимать Соответственно, отец имеет полное право получать информацию о здоровье своего ребенка и о том, где ребенок непосредственно получает образование. Кроме того, мать не должна скрывать, где ребенок проживает, да, по какому адресу, в каком городе он находится, в какой стране он находится. Потому что тем самым, если она эту информацию скрывает, она ущемляет права родителя. И даже более того, она ущемляет права ребенка. Соответственно, подытожим все вышесказанное. Если у вас еще не было суда, то права мамы и папы равны. И мама и папа имеют полное право с ребенком общаться столько, сколько они захотят, сколько будет удобно ребенку. Они имеют полное право, чтобы ребенок с ними проживал. Как только судом будет установлено, с кем ребенок проживает и с кем, по каким дням отец обязан с ребенком общаться, соответственно, здесь остается право полностью получать всю информацию о здоровье, о воспитании, об обучении своего ребенка. Друзья, надеюсь, вам было полезно. Подпишитесь на мой канал, рекомендуйте данное видео друзьям, ставьте лайки, ставьте колокольчики. До новых встреч!